Матча. И, дорогие мои друзья, я рад вас поприветствовать нашего матча между командой Old DSK и Stack Никизяр. Old DSK, собственно, это старый состав uh, коллектива DSK. И это Гордон, Мора, Точняк код 002 и Никера. Команда стак Никизяр, уже полюбившаяся, думаю, зрителям за последние трансляции. Это белорусская картошка. Немножечко, конечно, попахивает, попахивает стереотипами, но все-таки. Никизяр, uh, разумеется, 228 АУЕ. Сердце для... Не будем дочитывать uh, для чего. И у нас, кстати, здесь смена сторон сейчас произошла. Стак Никизяр выиграли ножи и... Решили начать в обороне. Разумеется, очевидно и понятно, почему. Ну и Нупчик, да, Нупчик. Нупчик это последний игрок, которого я еще не успел назвать, кажется. 228. Сердце, Никизяр, белорусская картошка и Нупчик, да, все верно. <coughs> Океан Сила. <coughs> так, ну что, удачи всем! Пистолетный раунд начинается. Зрителям. Приятнейшего просмотра. Всем вам доброго вечерочка, крепенького здоровья, а игрокам удачи и до да победит сильнейший. А, собственно, Олд ДСК, проиграв пистолетку, начинают, как вы понимаете, в слабой стороне Ну, вопрос, конечно, слабости стороны атаки на карте Трейн Он всегда, по сути, открытым является Все будет зависеть от команды Если Стак стакникезяр будут плохо обороняться, то вполне возможно есть неплохая вероятность, что Олд ДСК воспользуется этим Ну и зеркально наоборот Так что будем смотреть Проход на шестую линию сейчас организуют игроки команды Old а но ну, первая голова слетает с Гордона, следом получает по голове точняк у нас. Внезапно Мора стоит АФК в своем собственном респауне, непонятно почему и как, так, черт возьми. А, погибает код Никера, Никера смог сделать один минус и даже вероятнее всего еще успеет поставить бомбу, ну, конечно... Ситуация, по сути, у нас не 2 в 4 совсем ни разу, а ситуация выглядит максимально печально. При этом сейчас Никера погибнет. Вот, кстати, его гибель. Ну и умирает Мора в своем респауне, соответственно... The Bomb has been defused, и все замечательно для обороны. Но, конечно, Old DSK тоже сделали положительный мув, э, так скажем, э, в ходе пистолетного раунда. Это поставленная бомба. Разумеется, поставить бомбу в данном контексте, когда не удается зайти на зелень, это самая основная задача для атаки. Был фейк-выход, и даже скорее всего, не было особой надежды на взятие пистолетного раунда, как я считаю. Э, выглядел раунд исключительно с целью поставить бомбу, и если повезет, Идет выиграть. Вот так. Ну, посмотрим. Посмотрим, что будет дальше. Экономический раунд. относительный экономический раунд у команды ЛДСК. Мора по-прежнему стоит ФК. И это по-прежнему прискорбно. И ему сразу прям нарезают. Белорусская картошка, которая просто в хитрую побежал за фрагом. Он просто в наглую побежал аркадить зелень с целью сделать килл. Кек. Кек и забавненько. Ну что, Никерыч забирает 2-2-8, забирает свою тезку, который тоже подписался Никера. И сам Никера тоже погибает. Погибает он от рук белорусской картошки. Далее размен от Гордона. И сложно пока, сложно. Ситуация 3 в 3. При этом, естественно, Мора уже убит. То есть все игроки атаки в данный момент активны. И есть два девайса. Это автомат Калашников в руках Кода и Гордон на М-ке. На МПшке, простите. Игра стоит, ставится, ставится на паузу. А типа нельзя было доиграть матч и потом поставить его... Ну, раунд доиграть и поставить его на паузу. Не? Ну, хорошо. Хорошо, подойдем. подождем. Или что там вообще? Ну, я не знаю, что. Ждем, хорошо, ладно. Давайте ждать. А вот и поиграли. Так, ну что ж, вновь чатик. Чатик, давайте дальше общаться, пока у нас здесь пустота по ходу матча. А, рассказывать здесь особо не о чем. Ничего еще не было. А, сам матч только-только вот он. <laughs> ну, типа, странно. Странно, как еще иначе сказать, да? А, вроде так долго ждали. Ждали начала 20 минут практически, чуть меньше. Но, но все-таки дождались. А в результате попадаем на паузу. И сколько еще будет все это дело висеть на паузе, пока не совсем понятно. Но придется подождать. Вероятнее всего, паузу инициировала команда Dayscape, Потому что, ну, все-таки, э, при учете того, что Мора стоит АФК, тут надо принимать какое-то волевое решение. Соответственно, все, игра снята с паузы. Соответственно, нужно дождаться либо появления Моры, либо... Ну, Просто покинуть сервер, да, по-хорошему. Пинги у команды ДСК такие вообще прям боевые, по 150 сейчас аж были. Ну, вроде все отлагали. Тем не менее, 2-0, и мне больше всего интересно, вернулся ли Мора. Что-то подсказывает мне, что не вернулся. Саня, добрый вечер, привет из Душанбе, как всегда, красавчик. Бахтиер, приветствую вас... Как всегда от души Привет, не опоздал, Макс, привет Нет, два раунда только было сыграно По сути, можно сказать, что я не опоздал Аркада от команды Стак Никизяр, ну и давайте глазами Моры Смотреть на эту аркаду Здесь вполне себе спокойно, кстати, можно убивать Да, Вот этого самого перчика И этого самого перчика убивают Что, в общем-то, вполне себе ожидаемо и уходит один из игроков, уходит тот самый Никера, капитан команды Олд ДСК. Как и вот теперь команда будет играть без капитана непонятно, при том, что еще и один стоит АФК. Круто вообще у Олд ДСК все сейчас происходит, но на самом деле, конечно же, нет. Я совсем-совсем такое не одобряю, не поддерживаю. Но фактически матч сейчас проходит в ситуации 3 против пятерых. Вот конкретно этот раунд. О, -о, -о, -о кот! Подрезает 228-го АУЕшничка Запрещено на территории Российской Федерации Два в одного Ну, навряд ли здесь, конечно, коду э, получится что-то обыграть э, вот, Кстати, Никера у нас возвращается, это хорошо Ну, а код, как я и говорил, не сумел К сожалению, не сумел Счет 3-0 Мора по-прежнему АФК Да, видимо но хотя бы есть никера Хотя бы что-то положительное у команды ЛДСК все-таки случается По ходу этого самого матча Ну как сказать что-то положительное Причем, кстати... Что забавно, да, учитывая, где сейчас стоит Мора. Скорее всего, Аркада, да, оп, и нету фрага-то. Нету халявного фрага, и за это чуть своей собственной жизнью не заплатил сейчас 228-й. кстати, на снайперской винтовке только что отстрелил Никера. Капитан одной команды убил капитана другой, а следом еще и убивает... Кода, вот так вот ребята под точкой Б называется, наигрались в Counter-Strike. Мора по-прежнему АФК, и его по-прежнему, кстати, никто не увидел. Минус от Гордона по нубчику, ну и тут уже 228-й понимает, чем дело пахнет, да? Понимает прекрасно, что под апдауном как минимум точно кто-то был. И этот кто-то Гордон отправляется на помощь точнику, и сейчас вдвоем, ну, по идее, как-то будут ребята пробовать uh, выйти. И здесь сразу прессинг снайпера вражеского, Очевидно, что Никизяру здесь выжить было бы невозможно. Заход в спину с замечательным девайсом от 228го просто расстрещал по швам, потому что Гордон с двадцатью одним пережил, пережил всю вражескую очередь в спину. Это что-то с чем-то. Ну а теперь еще и снайперская винтовка есть у точника. Только есть одно но, есть одно маленькое, но очень важное но. Это не способность команды Old DSK э, удержать. И все, видите, теперь все думают, что Мора-то где? Где-то есть его же в респе не было, а он вообще почему-то на шифте. Почему-то на шифте. А, он шел просто девайс забирать. Отлично. The bomb has been defused, дорогие друзья. 4-0. Мало того, что сильная страна, но вроде бы теперь у команды Old DSK наконец-то закончились проблемы. Теперь они... Как будто бы все вместе Как одно целое призываю действовать команду Раз уж вся пятерка в сборе Пора показать КС А не просто Стояние АФК в своем респе Ну, в сердце все никак не определить, Какую позицию ему нужно держать Нупчик пытается напугать своих соперников своим грозным видом. В результате открывается, не посмотрев немножечко из-за неправильно поставленного прицела. В результате просто закрыл себе э, обзор, весь который только мог быть. Ну и здесь открывашка одновременно на точку А происходит у игроков атаки с э, фейковыми действиями. Под спотом Б, естественно, бомба в данный момент вместе с Морой двигается а, по направлению к точке. Но здесь сердце, бог ты мой, трипл килл. Трипл практически рассыпается. Четвертый минус от сердца. Вот это мощь, дорогие мои друзья. Точняк. Остается в соло. Забирает сердце. Эйса. Увы, мы с вами не увидим. Никерыч, который. 2-2-8. Вместе с Никизиаром оставались, простите, вдвоем. Никизиар промахнулся. Никера 228. АУЕ. 17 хп. И 1 на один с человеком. Чейник. Точняк слышит, конечно же, он передвижение своего визави. Ну, здесь выигранная позиция у, у 2-2-8, очевидно. Главное только ее грамотно реализовать и не спалиться вот сейчас. Он не спалился. И реализация позиции на самом деле на твердую пятерочку. И это пятый раунд для э, коллектива Стак Никизер. Зачем они режут и убивают друг друга? Это минус деньги у обоих. Ну, Андрюх. Я думаю, там команда, выигрывающая 5-0, уже позволяет себе делать практически все, что угодно И играть любой Counter-Strike, который они хотят Но, ну, видимо, они так думают, во всяком случае Но всякое бывает, за это тоже uh, можно потом получить по голове и быть наказанным Посмотрим, сумеют ли Олд ДСК uh, добраться До победного 228! 2-2-8, папиросим, черт возьми, накурил на зелени и забрал двух соперников, а теперь чуть ли тиммейт не продал. Очередь в спину хорошая сейчас летела, и посмотрите, Никизяр у нас погиб неожиданно. год все-таки с хе добирает 2-8-го. Спрейдаун точника не самый качественный, но тем не менее важно, что все-таки минус был сделан. Это, кстати, ее зеленые глазки, там кто-то успел ренеймнуться, я даже не успел заметить кто. Кокс, приветствую! Приветствую вас, многоуважаемый. Приятного вам просмотра. Ну, бомба устанавливается на споте Б. Ситуация-то, в общем, пока еще неоднозначная. Нельзя сказать, что здесь кто-то находится сверху, а кто-то снизу пока что, я бы сказал, равенство. Но позиционно, конечно, игрокам обороны нужно двигаться чуть-чуть быстрее. У них нет дефьюз-китов, и поэтому выкуривать соперника надо максимально быстро. Кот промахивается. Дважды. Дважды нет дефьюз китов. Успеет ли? Сел дефать, когда на таймере было 10. пачки <смех> Гениальная игра от сердца! И это шесть, дорогие мои друзья! 6 взятых матч-поинтов появился у нас в чате Никера, который пишет, что ребята, КС не завезем пока. Да, похоже. Хотелось бы отметить, что безалкогольное пиво самое легендарное обман 21 века. Ну, смотря в каком смысле, конечно, подходить к этому вопросу. Вкус, конечно, не совсем пивной, но это зависит от марки. Ну, а по факту... Это такой легкий способ попить пиво и при этом не захмелеть Ну, по сути, конечно, по большей степени это, да, а синтетика Но не будем все-таки углубляться в эти дебри Давайте лучше по кс -ку. Давайте лучше по КС-ку, по замечательному А так это все обман, все кругом обман и маркетинг 228, минус точняк, код со снайперской винтовкой и со своей бригадой Все вместе, кстати, сейчас будут заходить на точку Б Белорусская картошка тут как тут чтобы принять оппонента спиной. Героически, между прочим, Никера забирает картошку и следом забирает Гордон своего соперника. Минус от Кода. Два в 3. Ну, есть шанс. Наконец-то есть шанс. Код забирает еще одного соперника. И этим соперником является Сердце. 2-2-8. И Никизиар. Минус снайпер у игроков команды ЛДСК. Sky. снайперская винтовка отправляется в руки Никизиара. Никизиар остается один на один с соперником, со своим. И этим соперником является Мора. папа ру па па па ну, тут, конечно, вопрос к Никизяру. Спрей-даун. С такой позиции. Серьезли. Зачем? Достаточно было просто прицельно аккуратно выстреливать по пульке. Ну, хотя бы по три. Ну, уж точно не зажимать, потому что позиция для спрея невыгодная. Невыгодно было пережимать соперника. Вот с такой дистанции и с такой позиции. Все вполне себе очевидно. Ну, счет 6-1, тем не менее, я очень рад за команду ДСК, они подали признаки жизни. Всем привет и хорошего настроения, Нэш, приветствую и вас тоже, и вам, естественно, тоже хорошего настроения и просмотра приятного. Сердце, э, минус код, 002. Ну что, проходочка. Проходочка через зелень на точку и посмотрим... А, что у нас здесь происходит? Зеленые глазки забирает мору, но Никера а, бдителен и дает размен за своего погибшего товарища по команде. Гордон забирает белорусскую картошку. Все любят забирать белорусскую картошку, только вот непонятно, умеют ли ее готовить все те, кто ее забирает. 2-2-8. Чуечка не подвела. Замечательный минус в спину соперника. Ну и своп девайс на автомат Калашникова. С целью... С целью, елки палки минус точняк! Вот это что творит? Никера будет бороться против Никеры! Пачки! Как... Как не сорвать глотку вот в этот момент? Кайс! Вот the fuck? Как такое можно было слить Никера? Мои поздравления стаку Никизярцев. Выигран очередной раунд, который, как мне кажется, просто было... Невозможно выиграть при прочих равных. Я сыграл в пас с Димой против двух нападающих и вратаря и забил гол вообще 8-1 в нашу пользу. Ничего себе, Макс. круто сыграли. Поздравляю, 8-1. Очень и очень результативный счет. Но вам не было скучно играть? 8-1 обычно это не очень веселый матч. Типа как 16-0 в КС, например. <смех> типа, вроде катку выиграли, но ощущения как будто бы и не играли Резкий и быстрый выход от команды Old DSK на точку А. стак Никизиар отдают сразу эту позицию И попытка будет сыграть, очевидно, от ретейка 2-2-8 белорусская картошка уже, кстати, включаются в ретейк Никизяр со скаута просто увольняет Никерыча Следом за ним увольняется и Мора Ну а точняк последние 12 хп... Восемь, дорогие друзья Это восемь-один Давайте лучше ПКСик У меня в бан отправил один Нехороший человек Который всю игру творил Фигню Под статейную кодексу ФК А мне просто впадло выписывать на него моменты Я повзрослел? Да, однозначно Простите, Однозначно, конечно же Это признак взросления То есть нежелание спорить с Ну и кому-то что-то доказывать Это, конечно, всегда признак взросления Нежелание чего-либо доказывать в интернетике, как минимум, это является признаком взросления. Я этот этап уже давно прошел, что называется «Welcome», «Welcome, Cox». И это есть хорошо. Как минимум, вы теперь уже не будете а, лишний раз а, устраивать ругань на фасткапе. Тем более, вообще, на фасткапе контингент такой, что там в большинстве своем люди творят дичь. И, и им по барабану вообще, в принципе. А, нормально это дичь или ненормально так делать? А, ну что, белорусская картошка попадает в, в овощерезку. А, в типичную овощерезку, которую сейчас устроили ОЛД ДСК на споте Б. Бесподобный раунд, надо признать. В целом, как бы стак кизяр, не пытались воевать с соперниками. Но быстрый выход от ОЛД ДСК работает. Потому что что первый матч они взяли, сыграв быстро. Что второй? Предыдущий раунд Ну, то есть, точнее, сейчас у нас идет одиннадцатый Это был десятый Соответственно, девятый раунд был сыгран тоже быстро Но на ретейке не очень получилось А ты хорош в форме, судя по голосу, это радует Ну, всегда, всегда а белорусская картошка. Минус скот 002. Минус от Моры в размены И ситуация 3 в 4. Ситуация, конечно, с перевесом для атаки, но пока не совсем понятно, воспользуется ли Никера со своей бандой этим перевесом. Как минимум, вроде понятно. <laughs> вроде понятно. Не дали договорить, ребяточки, мне. Но воспользовались. Надо признать, воспользовались. Счет 8-3. А, проиграть 5 в 3 с поставленным плунтом И преимуществом Да, Андрюх, бывает такое И мы то на их сторону, то на нашу так, Не сильно понял В смысле на вашу сторону, то на нашу Если вы 8-1 выиграли Как этот В их пользу один раз максимум могло быть И все Всем привет, а им робот Пабло Приветствую вас, приятного вам просмотра Пабло Белорусская картошка Ой-ой-ой, как здесь сейчас Никерыч-то разо... Хотел я сказать, что Никерыч гениально сейчас разобрался со своими соперниками Но не совсем Нет, разобрался скорее, конечно, гениально А вот занять точку после этого гениально уже не получилось Но такое бывает Такое бывает, это неизбежность скорее Оп, оп Мелькнула модель, но ее зеленые глазки. Ты смотри, что делает. Ну, выстрел еще один со снайперской винтовкой. Очевидно, где находится Мора. Странно. Вот честное слово. Подписываюсь, дорогие друзья. Странно, что сейчас не было попадания в голову снайпера, потому что снайпер так долго выцеливал соперника, что сопернику было, по-моему, предоставлено огромное количество... А, кокс Господи, я не буду такое озвучивать даже Что же вы пишете такое 8-4, короче говоря 8-4 На этом пока что все И все можно сказать об экономике команды Стак ах, Здесь, конечно, остались по большей степени пистолеты Ну а ВП у Никезяра Тоже появилось, надо признать И ФАМАС Есть ФАМАС у белорусской картохи Никерэч с ХАЕшки взрывает сердце Гордон уже, кстати, хозяйствует на пятой линии Но вместе со своими товарищами по команде Пытаются не сдать эту линию обратно Но, сами видите, в общем и целом Размен на пятой линии, конечно, сейчас не совсем выгоден Выгоден игрокам атаки Оп Ой, я думал, это попадание Я думал, это кил, который сейчас был сделан Ну, по... 2-2-8 То чувство, когда поверил в себя Никизар, конечно, добивает однохэпового соперника, но счет становится тем временем 9-4 с достаточно серьезным перевесом по раундам за командой стак Никизяр. но еще не вечер, что называется, не факт, что мы увидим здесь 11-4, хотя, положа руку на сердце, я бы не сказал, что 11-4, это какой-то... Плохой счет для команды, которая вторую половину будет играть в сильной стороне. Нет, вполне себе играбельно, э, камбэкуемо, ну, всякое такое. В общем, я думаю, вы поняли суть моих мыслей. Вратарь просто топ. Это я на воротах стоял и Антон. А, ну так понятно. Мы менялись, чтобы мы все по полю бегали. А, все, я понял, понял. Я понял. Мы тоже так, когда в молодости... Ой, господи. Я так боялся, что когда-нибудь скажу эту фразу, что мы когда-то в молодости. Черт возьми. А в юношестве, наверное, правильнее все-таки выразиться. Ну, сколько там лет? 12, наверное, может быть, 13, тоже бегали а, пацанами во дворе, тоже всегда менялись. Мора, минус Никизяр. И еще один минус от точника. Уже, ну, провозглашает тотальное преимущество команды ЛДСК над соперником. Как позиционная, так и численная. Естественно, белорусская картошка, находящаяся на точке Б. Странно. Вообще-то должен находиться в Беларуси. Код 002, минус сердце. Ну все, белорусу здесь уже навряд ли. Я бы в Сифы поиграл. О, да, он тоже играет, по-моему, если я не ошибаюсь, конечно. Напомните, пожалуйста, правила. Кокс, напомните, пожалуйста. А, Что-то немножечко подзабыл. Ну и просто, опять же, ни для кого не секрет, что в каждом дворе, что называется, игры назывались по-своему, и поэтому, возможно, у нас игра называлась как-то наподобие созвучно, но при этом не являлась данной игрой. В детстве. Да нет, я не считаю, что 12 лет — это детство. Я в 12 лет уже работал. Как бы какое детство? Какое нахрен детство? Uh, я в 12 лет уже работал и зарабатывал себе на сигареты, черт возьми. Там любой лобудой кидаешь венами и он галисто... Да-да-да-да-да, <с> в такое играли. Мы особенно любили играть э, в это дело в школе. Э, намочив тряпку, которой учительница вытирала доску. И, короче, просто этой тряпкой терроризировали всех, кто просто был вокруг. Ну, в очередном раунде, дорогие мои друзья, в последнем раунде первой половины. Очевидная, конечно, победа команды стак... Никизиар, uh, естественно, потому что они взяли больше раундов, но это по победа в половине. А uh, в последнем же раунде команда Олд ДСК выигрывает шестой раунд. И смена сторон. Смена сторон, при которой стак Никизиар набирают uh, перевес в три матчпоинта. Но, как вы понимаете, проиграв пистолетный раунд, перевес будет нивелирован полностью. Чаще всего тряпка завязанная в узелок. Во-во-во-во-во-во! Вот, все-таки. Ну, у нас это просто, как, как вы назвали, Сифы. Uh, ну, ну да. Нет, да, у нас так и называлось. С -с -с сифа только у нас, по-моему, говорили, если не ошибаюсь. О, да, Сифа тоже на работе играем. Тряпку возьмем, намочим, народу, нет, по кухне бегаем. Начальница выходит, удивляется <сх brewery> до сих пор, говорит, как дети. Мужчина всегда ребенок, а особенно в свои 30-40 лет. Это самые тяжелые годы детства. Итак, стак никизер в атаке, выходит на точку, и только лишь капитан команды Олд ДСК способен спасти раунд, спасти положение для своей команды. 100 хп у него есть, есть дефюз это уже означает, что, скорее всего, нету армора, и белорусская картошка одной пулькой всего-то навсего уничтожает все возможные... И невозможные попытки выиграть экономику во второй половине Во всяком случае, теперь придется ее восстанавливать И обороне делать это будет, конечно, гораздо проще Если атака может хотя бы поставить бомбу С целью немножечко подзаработать То вот игрокам обороны такой возможности не предоставляется Поэтому по-хорошему один экономический и дальше либо форс, либо второй экономический И так и так всегда это плохо Резиночки, ну резиночки это, по-моему, разве не, не девчачья игра? Я могу, конечно, опять же ошибаться. Но но, но, но, дорогие друзья! Неважно, что я там могу ошибаться или не ошибаться. Здесь посмотрите, какой переворот происходит. Олд ДСК, невзирая на то, что у них экономический, но есть одна МПшечка. Все-таки пытаются зацепиться за любые возможности и э, какие-то расслабленные действия команды стак Никизяр. 2-2-8 АУЕ забирает э, капитана вражеской команды. Гордон только что погиб от рук белорусской картошки. Но Мора! Пытался. Мора пытался дойти до девайса, который лежал на, в точке А, и который можно было попробовать подобрать для возможного вытаскивания. Но все-таки, но все-таки не удалось. Чуть-чуть. 11-6 в пользу коллектива э, стак Никизер. Там пофиг в 90-х было, не было разделения на М и Ж. Не, ну как, все равно я бы, наверное, сказал, все-таки в дочке матери сложно представить, чтобы пацаны в 90-х играли. Типа это было бы забавно. Итак, Никера минус Никизяр, а следом белорусская картошка минусует Никера. Ну и, в общем-то, у игроков команды стак Никизяр, надо признать, проблемки опять образовались. Каждый раунд в атаке, который они отыгрывают, происходит... Происходит, черт возьми, с огромными сложностями И в результате эти сложности Достигли своего апогея И команда Old DSK Выигрывает седьмой раунд а, В этой непростой Действительно непростой перестрелке Потому что с пистолетами Old DSK Умудрились найти возможность а, победы <связать> ну, дочки матери это Звездос, согласен Ну вот, поэтому все-таки какие-то условные Разграничения были Ну и сложно было представить Хотя и такие, конечно же, находились <связать> <связать> <связать> <связать> Вот это брев, дамы и господа Просто вышел и уволил Вышел и уничтожил капитана вражеской команды В очередной раз игрок команды Так, Никизяр, Никера, как там Твое лицо поживает Вот это попадание Жесть какая-то это что-то с чем-то. Никизяр! И точняк. Разменялись только что. Ситуация равная 3 в 3. Ну, опять же, возвращаясь к мысли, которую я пытался договорить в предыдущем раунде, не получилось немножечко. Так, Никизяр. Пытались, безусловно, пытались выиграть раунд, но не получилось. Почему? Пункт А. Олд ДСК. Нечего было терять, они были с пистолетами. Пункт Б. Это, разумеется... Преимущество позиционного характера, ну и пункт С, наверное, для полной картины. Это расслабленные действия игроков атаки. Что и сейчас приблизительно происходит, потому что вопрос, почему у зеленых глазок, собственно, дигл в руках, когда должен быть, ну, явно какой-то хороший девайс. Здесь будет, конечно, желательно не подбирать... Здесь было желательно не подбирать автомат Калашникова, потому что, ну, это прям сложности. Сложности не, не успевают... А диффузов-то нету. Ого, боже мой. 12-7, дорогие друзья. Нет времени на снятие бомбы у стака Никизярцев. А вопрос, почему? Почему, елки палки денег на диффузы не нашлось? Это странно. Эй, ребятишки, вы про чехарду забыли, что ли? Да, еще у нас была такая игра. Э, играть, короче, в слона, да? Знаете такую тему? Ну, может быть, конечно, не, многие и не знают. Я думаю, процентов... 80, наверное, моей аудитории Вообще не знают такую игру Но это, опять же, она у нас так называлась Может, где-то в другом месте она называлась иначе Но это, короче, когда все Стоют друг на друга и потом один, короче На одного, ну, вот такая вот штука Типа чехарды, но только как бы Недоделанная чехарда Когда цель не перепрыгнуть, а цель Остаться на спине у одного Тамагочи вспомнил. Ничего себе. Тамагочи замечательная игра, кстати, у меня была. А, зеленые глазки. килл отминусовали Гордона и Точника. И сейчас пытаются игроки команды Стак Никизер зайти на точку бэк. слов сказать, сопротивления особо-то нету. Два минуса от сердца и все сопротивление, которое могло сопротивляться уже, к сожалению, подавлено. Мора спасается бегством. Нет. Смотри, смотри, пытается еще дождаться кого-то, кто за ним пойдет. Но нет, увы, на данном этапе за ним точно никто бежать не будет. Саня, добрый вечер, брат. Толик, приветствую! Приятного вам просмотра. Так. Эта морковка называется Тряпка в узле. Или кидаешь карту на другую. Если она перевернется, то ты выиграл. Ну так, так такие игры я не видал. Но это, наверное, может у, у современной молодежи, да, типа а, я и это. Ха, такие игры уже, наверное, не застал. Они, наверное, были придуманы после этого. Одна игра будет всего или как? Да, сегодня одна игра только, к сожалению. Так, я пропустил что-то, да? Я пропустил, как взяли раунд игроки стак так не, не прибавил им точнее, раунд. Фишки фишки да фишки черт возьми у меня до сих пор на балконе лежит коробка из под обуви такая здоровенная до, до самого края забитая фишками всякими а, биониколами там и так далее вот вся вот эта вот покемоны все вообще абсолютно все которые были на тот момент даже как сейчас вспомню 150 Обычных покемонов и 151, если я не ошибаюсь, или 146, как-то так было, по-моему, редких. Ну, в общем, короче, все. Нож! Как! Как не удалось! Вы видели, черт возьми, он чиркнул. Поэтому как он называется-то? Он чирканул! Блин, по вагону! Черт забыл, как наш вагон называется! Вы видали это? Это как? Это как? А, белорусская картоха потерял только что половину оставшихся своих хелспоинтов из-за того, что спрыгнул с, с дивана, хотел сказать, а, с вагона очень неудачно. Ну и да, здесь, конечно, Никера от позиции сыграно грамотно и правильно. Естественно, не забайтился ни на один выстрел. Ну, и победу своей команде в нелегком, действительно, раунде все-таки принес 13-8. Я помню, когда у меня за пачку э, бит от Чупа выменили приставку сега на одну неделю. Сдал в аренду. Сдал в аренду под прибыль, да? Неплохо, кстати. Я же могу нести в этот чат фигню, все равно я тут один. А месседж мой не обязательно озвучивать. Да. Да, Кокс. Но только напишите заранее, если вдруг а, вы хотите, чтобы я не озвучивал что-то. А то... Вы скажите. А то озвучу, не дай бог, нечаянно. А не надо было. Никизяр! Капитан команды стака Никизяров Делает сейчас минус под точкой Б Важный с одной стороны со стратегический минус Позволяющий поставить бомбу Но при этом сам Никизяровец погибает Вот сейчас ошибка от кода, конечно Я заметил, ребята любят Жать на бешеных позициях Единицы из профессиональных Кайсеров в свое время Могли похвастаться умением Врубать спрейдаун Вот в такой ситуации Но здесь Точняк и Мора неужели проиграют? Бог ты мой. Бог ты мой. 2-2-8. Ну это... Мои полномочия, все. Так, если такое проигрывается, то о чем может идти речь? Ну, 14-8 тогда. А, а ты где еще стримишь? Я в магазине это могуче видел. Я еще стримлю на Твиче. Попутно стрим еще идет на Твич-канале. Не, про карту это не современная, а из СССР. Да, ничего себе. Ну, не, не видел таких игр. Вы забыли, как фишки играли. Пакет фишек на велосипед выменил. О, ничего себе. А я помню, я выменил, короче... Э, ну, ладно, нет, я не буду эту историю озвучивать. Она немножко противозаконная. Это было эхо 90-х. Я ракетировал как мог. Дорогие мои друзья, продолжаем. Никера. Устанавливает хедшот по Никизяру. А Гордон устанавливает хедшот по сердцу. да, Тем временем зеленые глазки все пытается установить бомбу на точке. И таки удается на точке А поставить Клента. Заветный. Но, естественно, там уже от команды почти ничего не осталось. Хотя предыдущий раунд показал, что Олд ДСК могут даже в большинстве слезть. Белорусская картофелинка. Минус мора один на один с точником. Слышит. Слышит. И это, кстати, не фейк по дефьюз... Нет, фейк по дефьюзу. А диффузов, кстати, нет. Ну, этот хэдшот уже, к сожалению, ничего не изменит все равно. 15-8, дамы и господа. Привет, Саня, 1.6. Вернулась, я смотрю. А привет, Володь. Ну, благодаря команде стак Никизяр... Да, в последнее время хотя бы какие-то матчи по кс начали появляться. Ой, пардон. Нечаянно прибавил 16-й раунд стаку Никизярцев. Пока еще, конечно, рано это делать. Но... В целом, если команда DSK не будет приобретать э, ты, то вполне себе, возможно, э, я не ошибся. А ведь ее было бы больше, если бы ты стримил мои повдема. Да нет, тогда я думаю, вообще все бросили бы, Володь. Но, <laughs> я думаю, тогда все бросили бы играть в CS. Никто бы не смог достичь твоего уровня игры и просто расстроились бы. Ну, сами видите, дамы и господа, да, даже те теперь наличие дефьюз китов уже не важно для команды ДСК. Хочу заметить, что четыре игрока из пятерых сейчас приобрели заветные кусачки, но были слишком далеки от возможной победы. Бомба установлена на споте Б. В целом, если добежит, то успеет. Но есть вероятность того, что просто не успеет добежать. Не-не-не, друг, бомба не на точке А стоит, не туда ты прибежал. Гордон пытался и даже два минуса успел сделать со своей MP шечки, Но все-таки это GG, дорогие друзья. 16-8. Многоуважаемые мои. На этом счете заканчивается данный шоу-матч. Победой команды стак Никизер.